Всем привет! Как-то после того, как я вкратце рассказал о своем опыте владения автомобилем Шкода Felicia, мне написали несколько человек с таким, такой комментарием, что в конце обзора можно было бы и прокатиться. Так вот, катаюсь для них и для вас тоже. Пройдемся немножко. Итак, путь. Мы местными снами Привет! Как дела? Что там искал? А? Рассказывай. Залезешь наверх? Залезай. Да залезай, говорю. Ищи, заберешься, покормлю. Давай. Все, давай, до встречи. Когда еще снимать покатушки на своей старушке? Как не ночью. Кстати, интересно, в режиме ночного видения все так, как зомбаки выглядят? Или это только ко мне повезло? Надо будет посмотреть. в котором чудесно поместились две колоночки вместе с одним чемоданом они просто идеально по вошли не пришлось здесь ничего добавлять так и оставил а если вам кстати несмотря на диодную мамочку багажники багажнике мало света то пожалуйста колхоз Иванович приходит на помощь вот такая штука получается как можете заметить при таком свете задних фонарей можно спокойно в обычном режиме снимать видео на каком-нибудь пустыре, как сейчас, например.